Всем привет! Всем привет! Приветствую вас на своем канале Кассандра Астра. Перед вами сегодня такое короткое довольно видео под названием А где же фортуна? Это мой прогноз вам. Это мое предсказание вам на ближайшие 60 дней. Итак, перед вами 1, 2, 3, 4, 5. Спонтанно не напрягаясь, вы выбираете свою цифру. Может быть, Одну можно выбрать для себя, а может быть другую какую-то цифру для кого-то из своих близких. Можно что-то как бы под, подсмотреть, а что же там, где же там, где же фортуна. Итак, загадывайте свою цифру и может быть цифру еще на какого-то человека. И я буду начинать. Хорошо. Сегодня прогноз будем осуществлять на, конечно, карты Оракула, такие фортунные и на моих любимых горбатых. Такие мои, как сказать, связанные с родовыми моими течениями, с родовыми моими возможностями. Итак, я начинаю. Каждому номеру будет еще подсказочка из бабушкиной шкатулки. Итак, в чем же фортуна? Значит, вопрос касается фортуны. Итак, цифра один. Фортуна будет связана у вас с какой-то ситуацией, может быть, двух-трехлетней давности. Фортуна будет связана в том, что наконец-то вы можете, сможете узнать какой-то вот ближайший вот срок, который я говорила. К вам придет новость. Новость может быть связана или с семейной тайной, или эта новость будет связана с вашим здоровьем, или со здоровьем кого-то из ваших близких. Возможно, даже это, возможно, так не буду пугать, возможно, это что то, что связано с родовым, родовой какой-то болезнью, допустим, склонностью к какой-то болезни. Для вас это будет э, своевременное какое-то сообщение. Это первый момент фортуна. Вторая будет фортуна, возможно, у вас наконец-то закончится, ну, или вы заблокируете, закончится второй момент фортуна в том, что закончится какая-то негативная программа в вашем родовом древе, она закончится, и это для вас будет хорошо, дорогие мои. И еще тут что-то связано с воздухом с информацией, скажем так, с дыханием в том числе, вот чтобы вы понимали, где ваша фортуна. То есть ваша фортуна, она из прошлого летит, вот в этот срок, который я говорила, и подсказка из бабушкиной шкатулки «Не прощай предателя, в среду не спеши». Вот такой эта подсказка была из бабушкиной шкатулки. Теперь переходим цифре 2 смотрите замочек замочек фортуна тут в цифре 2 связана с тем что идет и блокировка и разблокировка но ну, скорее всего плавная разблокировка каких-то отношений с каким-то человеком это связано с женщиной или женщина посредник или у вас ну ну это, как, знаете, потерять подругу, найти подругу, или потерять подругу вследствие какой-то обиды, претензий, и, как, знаете, вроде как помириться. Может быть, человек к вам по какой-то своей цели приблизится, но ну, это как вариант, да? Но для вас обеих, это, или обоих, если мужчина смотрит, это для вас будет хорошо. То есть ваша фортуна в том, что наконец-то сдвинется замочек в каком-то замке закрытая тема тут второй есть вариант это первый вариант второй вариант возможно вы какой-то вредной женщине ну как сказать вредный Человеке, которым вы больше трех месяцев или четырех сомневались, возможно, вы сами поставите блокировку. Вот тут два варианта. Вот тут очень интересно карты легли. И эта тема может даже связана с какими-то подписаниями бумаг и подсказка из бабушкиной шкатулки. Не позволяй на себе ездить. Хамство не прощай. Особенно по пятницам. Вот, дорогие мои, вот в указанной в начале видео мой мною срок, вот это подходит, все работает. И в конце видео будет, кому интересно, будет для тех, у кого развита интуиция, будет там небольшой кусочек прилеплен, слеплен. Теперь переходим к цифре 3. Цифра 3. Цифра 3 дает удачу в деньгах. Как фортуна. Будут деньги, договора. Может быть договор будет немножко, как вам покажется, какие-то большие бумаги, много там инструкций, много воды, да? Много воды налито, но изучайте, думайте, что подписываете, но по двум, смотрите, по двум картам это выгодный для вас период, выгодные для вас какие-то контракты. Может кто-то, если будет в этот указанный в начале, видео мною срок будет подписывать какие-то может переход на другую работу но для вас это ангел хранитель то есть у вас очень интересный момент единственное вот как вот ну, перевернутая карта воды не лей много воды не затягивай может быть так э, какие-то эмоции слишком не радуйся то чего еще руками не потрогала не потрогал и возможно фортуна в том у тех, кто будет внимателен на тонком льду, скажем так, вот аккуратно и с выпивкой. И вот, может быть, держитесь подальше, фортуна ваша будет в том, если вы будете держаться подальше от людей, которые сильно выпили. И подсказка из бабушкиной шкатулки. Вечная радость это хорошо, но надо жить... И реальностью защищай интересы своего клана. А в цифре 3 не жадничай. Смотрите, как интересно, вон и тут три, и тут три, не жадничай. Я еще хочу сказать, что вот в этой истории, судя по тому, что. Судя по тому, что вот какая подсказка из бабушкиной шкатулки. Вот, вот эта благоприятная для вас денежная, ну, благоустроенная история, где в этот срок, который я в начале видео говорила, это такой, знаете, немножко подарок вам от Всевышних, от каких-то высших сил, какой-то подарок вам вот такой. Но вы его заслужили. Запомните, ничего просто так в нашей жизни не происходит. Теперь цифра 4. Ну, тут говорят так, Цифра 4 дает нам э, Бинго, карта Бинго. То есть будет, э, будет у вас, э, скажем так, счастье в том, что вы не доедете, не дойдете до какой-то встречи. И это связано, может быть, с родственниками или с каким-то протеже. Счастье тут в том, фортуна в том, что, возможно, где-то не произойдут какие-то вымогательства и траты в теме родня, дети, вот такое, вот в чем тут Ваша бинга. на удержание происходит, да, Счастье тут в том, что, допустим, может быть какая-то деловая встреча, но ваш неприход, при, не не приезд на эту встречу вам пойдет в плюс. Вот тут очень интересно, то есть вот реально. То есть может быть, конечно, тут такая подсказка, что кто-то из ваших родни или ваши дети, может быть, если вы в возрасте, хочет из вас вытянуть какую-то сумму, да, и ваше счастье в том что вы не пойдете навстречу, вы не признаете вот в этот момент, что да, я родитель до такой степени, что я прям вот должен, как отец или как мать, вот должна с себя снять кусок шкуры, да? Нет, вот тут вот счастье в том, что вы как бы останетесь в стороне. Даже если это будет какая-то встреча, вы на нее не поедете или не приедете, или опоздаете, может даже или по наитию, или вот судьба так распорядится, что вот так вот, то есть ваше счастье в том, что вы куда-то вовремя не придете, но там, где с вас могут, не знаю, попросить, да, или даже если будет касаться речь вас, и она будет связана с деньгами, ну, допустим, может быть, там э, обсудят и без вас какие-то условия, которые будут выгодны и вам, даже вот даже на таком уровне. Потому что карта Бинго, она э, в колоде Оракула, она самая сильная. То есть тут сильная такая, какая-то благоприятная материальная позиция, защита идет интересов и подсказка из бабушкиной шкатулки. Все когда-то заканчивается, поэтому цени все что тебе дарит твой Создатель. Береги тот коллектив, где сейчас находишься. Вот, кстати, то есть, возможно, ваш коллектив хочет вам или простить, может быть, если какой-то огрех был, или, может быть, все-таки доверить вам более, ну, не знаю. Может быть, даже за вашей спиной, смотрите, как интересно, может быть, за вашей спиной повысится ваш статус в коллективе. Вот, а может быть даже и без вашего участия коллектив вообще будет обсуждать общее, хоть чуть-чуть, но повышение зарплаты. Вот тут очень интересно. Вот такой момент. И хочу напомнить, после этого видео в конце будет для интуитивных подсказка дополнительная от меня, для тех, кто со мной в унисон в унисон смотрит мои видео. И цифра 5. Цифра 5, конечно, тут очень интересно в чем. Она интересна в том, что м, карта, которая говорит «ты мало молилась, ты мало молился, ты мало где-то просил помощи». И за счет этого, конечно, жизнь что-то не заход... не будет у тебя в этот момент. Смотрите, в конце лежит карта воровская такая, когда кто-то подсматривает, хочет украсть или идею, или вещь какую-то хочет украсть, или в дом залезть. Ну, в прямом смысле слова, да? То есть вот такое... И еще как подсказка, у нас вот карта так вот. Не так, когда мы принимаем, получаем подарочки, да, звездопад такой, а вот так, когда мы что-то можем потерять, да. Я не говорю, что это ваша фортуна в том, что вы будете что-то терять, но как вариант, почему-то вот так. Тут интересно, карты легли, что темные силы хотят у вас забрать около вас, будут отбирать, если это любимый мужчины, как-то будут отбирать. И все зависит от того, как вы в ближайшие дни, с момента просмотра этого видео, начинайте с сегодняшнего дня, просите защиту у высших сил, у того, в кого вы верите. Просите защиту, может, у какой-то умершей бабушки, которая с вами так вот очень на одной волне была очень, у вас сильная взаимодействия было с человеком да бывает даже взаимодействие не обязательно родственника, это я по клиентам знаю бывает вот или друг там или подруга но человек ушел в, в иную жизнь в иные пространства мира миры и оттуда каким-то образом нам или подсказки дает или что то есть вот тут очень интересно тут Карта говорит, что можешь потерять, но тут ничего не поделаешь, а фортуна в том, что какая-то связь у вас с человеком есть, но вы давно забыли этого человека, вот, ну или как создателя, в ближайшие три дня успей попросить себе удачу потере какого-то человека или в потере или допустим ну кто-то может немножко завидует вам какие-то вот защиты поставьте на свою семью на свой дом и подсказка из бабушкиной шкатулки много людей ждет от тебя принятие важного решения в цифре один не тормози вот, дорогие мои, были такие подсказки вам от меня, Кассандры Астра. Не забывайте посещать мой канал. Подписывайтесь, приводите знакомых на мой канал. Буду благодарна за лайк. И сейчас не отключайтесь, смотрите, будет визуальная подсказка. До встречи! Ваше место у Параши. Обалдеть!